И всем привет, с вами Макс Риск Риск. Так, давай теперь теперь ролика подпишись. Ой-ой-ой на канал, чтобы не новые ролики. Что у вас не было такой черный экран? И сегодня будет речь о Хэллоуин скинам по Браустарсу. Так что обязательно ставь лайк подпишись. Горячу купуруза. Вау, это что новую карта прям? А, мне интересно, на ней поиграть. <coughs> так что поиграем и расскажу новую историю, которая уже подготовлена. Так что скоро мы будем слушать. Значит, смотрите, у нас тут есть 545, но их потратить на железного. Я уже вам рассказывал на прошлом ролике. Даже позапрошлом ролике. Ссылка, конечно, в описании. Так, уберем хм. и так значит, хэллоуинский скин идут в архив. Новости риск Брау, Брау, Брау stars Пока хай там крутится. крайней мере визуальный тайкон скин должен стоить очень просто очень дорого но очень обычные новости риск жду тебя прямо сейчас за подобное если тебе понравился безусловно поставь лайк подпишись на канал выпоки будет такое все лор ты блин что там пишут не нужно еще играть и читать это будет наверное мой челлендж тоже выполняю. И сейчас это знаешь как прайсы по цветению. Чё, блин, стой, стой, стой, чего он там пишет? После лета и мы стало интересно посмотреть вот такую статью. Сейчас новая статья. В заключение следующей же игра на android с наибольшим количеством скачаний за три месяца в общем за всю жизнь вся игра. Игры сразу же отменили, что ссылка закрывается на все видосы. Ведь это, блин, что происходит? Суперсел начал выпускать игру под названием Clash of Clans 2014 года. Она стала влиять на популярную тоже самую игру под названием Hayskids типа того фермера. Hayskids 2020 года, фрейминг в давно мы не строили. Стоп, стоп, подождите, хочу скорость поставить меньше. Стоп, стоп, подожди, подожди. я к этому не был готов. Это новый <coughs> форматом. Коляком сейчас посмотрим. Игры любые его даже полным полным э, таким себе. То есть сейчас игры стреляют э, как угодно. Сейчас новые игры популярные, и не такие себе смогут любые авторы хайпануться на очень хорошо brawl Stars тоже кстати скачайте за три месяца эту игру очень классная ну я думаю каждый играл из вас игры ну, не брал только вы играли разные игры и вам по душе больше не только brawl, а что-то еще получше сдаю а -а -а. Так, закон будет еще дальше интересные пример новые, кстати в клэш-рояль персонажи добавили, это очень классный хочешь, чтобы клэш-рояль хоть один ролик написал то поставь лайк подпишись напиши комментарий сделай ролик о клэш-рояль расскажу очень классную историю топ-1 вместе среди скачиваем по всему миру среди всех игр и держится там без малого места поэтому скачивайте чуть ниже не завершен то есть если забрал очень популярным лучше чем ниже скачивать тихо там получше есть игра edge waves рекомендую под названием возраст обезьян просто пишите в ютубе или в поиске play market возраст обезьян и она очень классно она не хайпится ну я про ее, почему нет? Она очень прикольная, стратегическая игра. Так что советую. Так это мы пропустим. Так, так так стоп стоп, сейчас я включаюсь и идем. Отношения опять же относимся всем топовым играм. Да безусловно, да безусловно игры топовые. Но она как бы стоит. Факты их хайп и ланы на ютубе не самые лучшие, которые игры находится в топ-1. Они не самые лучшие, конечно лучшие. Так что скачивайте игры самые низкие. Я уже например вам сказать так Также есть аниме. Аниме игры. Roblox тоже, конечно, можно, но вы знаете популярно. Ну, передумайте другие игры, они очень классные только Брау Брау брау Старс я уже другие игры снимаю вот это все нормально в 2019 году дает понять что ютубе брау крутые действия хорошо там есть что снимать по брау Старс есть что снимать для ютуберов о чем снимать это заслуживает разработчикам безусловно но уже как снимать это заслужит ютуберов как снимать брау Старс да, и что снимать еще? Значит, суть ролика о том, что заканчивается идея по Бравл Не знаю. Так, так, так пропустим давайте переключим. Давайте будет задача в этой игру. блин, кто-то взял не Жестко. И также куча-куча, кстати, вот эти вот сюжеты по Брау Старсу. мы еще проиграем. Очень странно, почему проиграем? Сейчас Брау Старс пытается хабиться как может. Это вообще, наверное, классно, бам бам бам бам бам бам бам, -бам. Знаете, я как вот для вот этого оп оппонента, ну, также 0. Короче, ну, у меня, безусловно, не может меняться респект. Но не об этом. Он просто, ну, офигел просто. Важный видел видео там. впереди по правоустанству. Вообще, вот такая вот история. Эм, поесть, где говорить, здесь тебе... Стоп, он непонятно, что говорит. Так. Розыгрыш, тема достижения лайка. Хелвинский скин вам. Что -то нужно. Итак, Хелвинский скин скин суперселл ответственный ни на какие вопросы по обнове френка который выкладываете инфу в, а, ритм в каком-то бы предыдущем то есть скин по френку не будет Ты, хотя себе прям какой-то у тебя прям френк но будет оказывается нет лучше я конечно проголосую проголосовал на френка но френка не умрёт. За шели хоть и обратно ли он крутой скин. Я роли все-таки скин на хэллоуин с Шелли, но он уже есть скин на с как там он еще новый скин по До сих пор, к чему это вообще, вот, в принципе, бренд заполняет общение в своих двинтере Да, бренд еще есть на Твинтере, подписывайтесь не на него, если видите, он куча скинов делает, очень классно для привижки. Одинственное, конечно на выкладах написано вот так и было из возвращайтесь этим скины но честно говоря эти скины не взлетятся, даже не кто интересует вопрос компонент фрэнк будет ли эти скины возвращаться М -м -м. каждый год али нет prank отвечает каждый год он отвечает Четко, ясно. Нет. Не будет четко ясности. Не будет, но ты сообщение вам, ребята, заранее. Говорю вам. То есть это не на процентов что добавить, но ну, скин по Hellwing Брауз Также Брауз Старс ТикТок есть. Я в Да, я в ТикТоке тоже зарейдился. Просто в поиск ходить в ТикТок Макс. Риск на диском найдите. И куча роликов, куча треков. Вот так вот. Это я как подтвердить не знаю на личность подтверждать ну, это потом но есть кое-что еще как же другие архивы скины и останутся реальными только в архиве вопрос когда, вопрос, когда... с учетом того что мне с тобой знаем что перед в архив будет 6 скидка. Да, перед Архиром будет скидка на скины Хеллоуинские. Так что, друзья, если вы хотите купить скин, покупайте. Они будут скидка еще. Вау. Классно. Мы раскрыли скидки по Brawl Stars. Скины, если есть скидка на просто значит скоро скин уйдет. Значит, не спешить. Я бы подождал скин. Ну, понятно, что это будет не в течение там, не знаю поводу, но то есть, но это будет какое-то продолжение промежутка времени. Как минимум Хэллоуин новый вот этап Хэллоуин 31 октября. Так что я скоро поводу через пол месяца. Дождитесь архива данные скины. когда они будут выделены вот таким квадратиком, сейчас покажу. Давайте вам покажу, когда есть время давайте. как там, давайте начать. Ну, вот тут такой квадратики ну, Значит, они пропадают Это, ну, Добро пожаловать китай Когда такого вот скин, добро пожаловать Китай, то они заканчиваются, Блин, мне нет скина, которого купил. Блин, жаль, жаль, они все доступны. Блин, у него очень мало скинов звезды куплены. Продумано логично. Даже никак не пробиться. Значит, это еще не в архиве, по-моему. Или просто так добавлю добавили. Китай в архиве когда будет такая квадратика ну что, дорогие друзья всем просмотр с вами макс риск всем удачи всем пока